Традиционно в честь Международного дня трудящихся на Красной площади в Москве проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. И кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Вот теперь уже можно не скрывать нашей дружбы с Гитлером. Да мы и не скрываем. Мы должны быть на чеку в отношении тех, кто видит для себя выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их вражде между собой, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией. Эти господа действительно настолько засуетились, что лезут из кожи до не О дружбе с Гитлером говорит не видовой коммунист, а второй человек в партии и государстве – Вячеслав Молотов. Хроника сражения за Кубань. Летом 1942 года Германия и ее союзники перехватили инициативу у советских войск и развернули наступление на двух направлениях на Кавказ и на Сталинград. Тем самым враг рассчитывал лишить Советский Союз продовольственной базы, ископаемых ресурсов и промышленного потенциала, без которых вести войну было практически невозможно. Для нашей страны наступил момент истины. Именно в такой обстановке началась оборона Кубани. Занять Краснодарский край-противник намеревался в рамках операции Эдельвейс. Немцы рассчитывали в короткие сроки овладеть всем Кавказом и разгромить советские войска южнее Дона. Эту задачу должна была решить группа армий, А под командованием генерал-фельдмаршала Листа. В августе 1942 года она насчитывала около полумиллиона человек, 4,5 тысячи артиллерийских орудий и минометов, более 600 танков и штурмовых орудий. Январь 1943. Советская армия начинает освобождать территорию края. Краснодар. Борьба за Краснодар была особенно ожесточенной. Именно здесь героически сражались многие краснодарцы, призванные в ряды Красной армии буквально накануне боев за город. 14 августа немцы форсировали реку Кубань и за несколько дней отеснили советские войска в предгорье главного Кавказского хребта. Дальнейшее наступление 5-го армейского корпуса – было нацелено на Крымскую и Горячий ключ. Взятие Майкопа, пожалуй, самым драматичным образом развивались события на востоке Кубани. После выхода авангарда в первой танковой армии к реке Кубани ставки Верховного Главнокомандования осознали угрозу прорыва противника через Майкоп к Туапсе. Наибольший размах и напряженный характер осенью 1942 года на Кубани имела Туапсинская оборонительная операция. Не сумев сходу прорваться к Туапсе в августе и сломить сопротивление советских войск под Новороссийском, немцы провели основательную подготовку и разработали план операции Аттика. На их стороне было численное превосходство, да и к действиям в горах они оказались подготовлены лучше советских войск. Потеряв Краснодар, противник был вынужден отойти на новые оборонительные рубежи почти по всему фронту. Впереди были полгода тяжелых боев на голубой линии. И все же за два зимних месяца 1943 года обстановка на Кубани полностью изменилась. В результате усилий бойцов и командиров Красной армии, моряков Черноморского флота, большинство районов Краснодарского края были освобождены от захватчиков. Динамика событий во время этих боев напоминала сражение августа-сентября 1942 года только теперь уже немцам и их союзникам приходилось отступать, избегая угрозы окружения и полного разгрома. С Днем Победы! Пусть над тобой простирается чистое небо мечтаний. Пусть впереди ждет счастливая и добрая жизнь. Пусть сердце помнит и гордится великим подвигами наших дедов. Подвиг дедов помнить будем. С Днем Победы всех ура! Этот день мы не забудем. Мира всем вам и добра!